Зовут меня Очкан Александр Александрович, я врач-терапевт по специализации дентист, то есть лечение корневых каналов сложное, перелечивание, вот это по моей части. Терапия – это основа всему, поэтому я как человек последовательный, основательный, решил все-таки начать со терапии, возможно, в последующем выбрать какую-то другую специализацию, но очень сильно втянулся и остался, потому что здесь в терапии достаточно много моментов, нюансов, которые влияют на общее лечение пациентов, и кто-то должен направлять пациента. Мне это понравилось, я остался здесь в терапии любое знакомство пациента со стоматологией должно начинаться в кресле врача-терапевта, потому что врач-терапевт – это, в принципе, чем-то похож на врача-терапевта в поликлинике, который выявляет основные моменты, аккумулирует эти моменты, может не в окончательном ключе, но, скажем так, дает определенный вектор движения пациента по специалистам клиники. Потом а, еще и ортодонты, и ортопед, и парадонтолог, они еще не раз подойдут ко мне с вопросом по данному конкретному пациенту. Иногда достаточно только терапевта, когда состояние зубов достаточно хорошее, весь комплекс зубной в хорошем состоянии, но если уже были потери зубов, какие-то парадонтологические проблемы появились, то чаще всего пациент о них узнает именно на приеме терапевта, а уже дальше двигается по специализациям. Стоматологическая среда достаточно такая тесная. Все мы узнаем друг друга на семинарах, занятиях, учебах, специализированных форумах. Я одно время работал там в маленьких клиниках, очень таких семейных, тихих, и в какой-то момент понял, что немножечко так погружаюсь не знаю, в трясину, в болото, там немножко ничего не меняется, нет движения, нет какого-то развития. А когда я уже познакомился там, с сотрудниками полного порядка, я почувствовал, что здесь есть какая-то новая волна, свежий воздух, новый толчок можно получить здесь в развитии своей профессии. И я оказался здесь, не жалею совсем. Здесь сотрудники в основном все молодежь, все активные, все продвинутые, то есть и хочется не только чтобы там держать свой уровень, а еще выше его как бы совершенствовать постоянно. Эндодонтист – это врач, специализация которого является работа именно с корневыми каналами зубов. То есть вот у зубов есть корни, есть место, где находится нерв, это есть корневые каналы и пульпарная камера, полость зуба. То есть то, где живет эта вот субстанция пульпа, вот. Эта зона достаточно сложная для работы, сложная в связи с анатомическими образованиями, сложная с, в связи с процессами, которые там могут происходить при попадании туда инфекции, и сложная с точки зрения, чтобы эту инфекцию оттуда извлечь. Вот, то есть вот зона ответственности врача-эндодонтиста – это Внутреннее состояние зуба корневых каналов и, как следствие, ее состояние периодонта, то есть окружающих зуб тканей, именно в том ключе, в котором они могут пострадать из-за проникновения инфекций из зуба. Чем больше пациент задает вопросов на консультации, тем э, проще до человека донести суть информации. Когда пациент на консультации закрыт, э, скован, э, сложнее а понять, в чем у него заключаются как бы, его там, опасения, его ожидания, его желания. Чем больше пациент читает, пусть даже это будет не совсем правильная информация, но, тем не менее, она полезна врачу, чтобы на основе там, пусть это даже неправильной информации сформулировать информацию правильную, которая нужна пациенту, на основании которой он может делать выбор. Главное – коммуникации, никогда не нужно стесняться задавать вопросы, чем вопросов будет больше, тем понятнее будет лечение и прогнозируемо для ожиданий самого пациента. Я думаю, что пациенты и 12-20 и лет назад хотели, самое главное, чтобы было не больно и хорошо. Вот, это самое главное. Конечно, запросы по эстетике, они немножечко со временем поменялись, но эти запросы по эстетике чаще всего мы а, встречаем на приеме у врача-ортодонта, у врача-ортопеда-протезиста, да, по-другому, запросы эстетики. Вот. С точки зрения терапевтического лечения, в принципе, здесь а, все в целом фундаментально, хочется, чтобы это было Быстро, эффективно, не больно. Да, самый главный секрет любого лечения успешного терапевта – это, наверное, усидчивость. Усидчивость, вдумчивость, да, и должно быть абсолютное спокойствие. Хобби у меня такое, достаточно простое, может быть, не зателивая со стороны. Да, я очень люблю рыбалку, вот, но не с точки зрения, что поехать там, наловить полные мешки там. Потом не знать, куда эту рыбу девать. На самом деле ловлю я ее очень мало, вот. учитывая там, объемы, скажем так, финансирование на свое хобби, даже очень даже смешно. То есть, я, в принципе, скорее к рыбалке отношусь, как к способу найти тихое место, осмыслить какие-то моменты. То есть, вплоть до того, что просто перебрать все мысли, которые произошли за неделю на работе. Я не могу сказать, что я совсем отключаюсь от работы, не то, что я все время про нее думаю, но, скажем так, это определенная перезагрузка, способ посмотреть как бы, на ситуацию с другой стороны. Попутно это возможность как бы познать мир окружающий нас. Пациенты всегда я надеюсь, что они выбирают, смотрят несколько вариантов для себя. Конечно, кто-то выбирает, по принципу, что ну, вот здесь близко, там, рядом с домом э, и приходят в одно место. Э, но э, некоторые выбирают, а вот остаются ну, здесь. Но я думаю, что это просто определенная атмосфера, которая сформировалась в клинике за счет э, сотрудников, которые здесь работают. Это и администраторы, это ассистент, это врачи-ортодонты, это их помощники, это помощники-стоматологи, то есть все мы аккумулируем определенный эмоциональный фон, который, скорее всего, и способствует тому, что пациенты выбирают нас. Конечно, у нас есть и достойное оборудование качественное, и достойные качественные материалы, но, в принципе, многие могут сказать, что у нас это все есть. Но создать определенную атмосферу как бы может определенный коллектив. Многие пациенты сразу приходят по рекомендации. То есть это опыт а, пациентов, которые прошли у нас уже лечение, которые доверились нам, и они порекомендовали кому-то еще прийти к нам. Я вот всегда сторонник за то, чтобы сделать Сразу хорошо. Ну сказать, чтобы там совсем навсегда, к сожалению, наверное, пожалуй, нет, потому что все-таки то, что мы делаем, там реставрации, коронки, имплантаты, ну в какой-то степени это определенная вещь. Следуя философии, определенные вещи есть свой срок службы. Но вот наша задача, чтобы этот срок службы был максимально долгим. Чтобы это происходило, действительно, чтобы он максимально долгим, надо вовремя поймать какой-то момент, который будет на этот срок службы влиять. А для этого надо регулярно встречаться на профилактических осмотрах. Поэтому как бы, эта дружба должна быть, ну пусть не навсегда, но максимально длительной. То есть мы делаем свою работу, мы за нее отвечаем, но нам надо видеть и получать удовлетворение тоже от, своего, от результата своей работы. Поэтому встречаться надо все-таки регулярно. Замечательно, когда встречаешься с пациентом только для того, чтобы посмотреть и сказать, что у него все хорошо. Это вот прям, наверное, лучшее, что может быть в практике. Никогда ты вот закончил сейчас и сейчас это хорошо, а когда ты увидел пациента через полгода, и через год, и через пять, а там по-прежнему все хорошо, вот это вот прям радует.